Добрый день! Предлагаю вашему вниманию рассмотреть опыт евангелиста Терричели, который впервые доказал существование атмосферного давления, сконструировав первый жидкостный барометр. Итак, берется трубка длиной примерно в 1 метр. Она запаяна с одного конца и заполняется трубка ртутью. Ртуть – это жидкий металл, имеющий металлический блеск. В анимации ртуть показана условным фиолетовым цветом. Кроме трубки берется чашка с ртутью. Трубка закрывается пробкой и переворачивается в чашку. В чашке пробка вынимается. Наблюдаем, что часть ртути вытекает в чашку. Давайте посмотрим на вытекание еще раз. Объясним наблюдаемое. Жидкость выливается до тех пор, пока давление столба ртути в трубке не выровняется с давлением атмосферы на свободную поверхность жидкости в чашке. Рассмотрим точки. Первое находится в положении, куда указывает зеленая стрелка. Она находится на свободной поверхности ртути в чашке. То есть на границе ртути и воздуха. Значит, данная точка принадлежит и воздуху, и что более важно, ртути. Вторая точка находится в положении, куда указывает оранжевая стрелка. В то же время она находится на одном уровне с первой точкой. Давление под зеленой стрелкой и оранжевой стрелкой равное, так как на одном и том же уровне, в одной и той же жидкости, давление одинаковое. А значит, атмосферное давление равно давлению столба ртути в трубке. Можно пронаблюдать, что при повышении атмосферного давления, часть ртути переливается в трубку, при этом увеличивается и давление столба ртути в трубке. При понижении атмосферного давления часть ртути выливается в чашку. Итак, мы рассмотрели опытные речели и выяснили принцип действия ртутного барометра, который доказывает существование атмосферного давления. Спасибо за внимание.